Всем привет, с вами Крошегрей Гейм. вау всем привет, Аринка, Тока Бока. Сегодня у нас на обзорчике сериал, первая серия. Да? Ау, у нас были серии, но сегодня в любом случае будем снимать... Не, давай заново. Разгрыш. Эй, Эй, Эй. Эй, Эй. Итак, мы все проснулись. Привет. Это ты, папа. Вот это ты. Оу, непонятно. Вот вроде <свист> бы... Нет, это мой парень. Это парень мой вообще-то. Это твой парень? Да. А, а как это я? Вот это это, это, это же как девочка выглядит. Папа, это просто я тебе еще не... Это ты еще пижами. Да можешь тогда вот этот платочек с головы убрать? Мне его непонятно. Можешь волосы тоже убрать? Я лучше буду лысый. Нет если не будешь сто процентов? Окей. Смотри, папа, очень похоже, да? Крош, как сегодня серия называться будет? Сериал «Жизнь на каникулах». Итак, сегодня мы все проснулись и оказывается о Ринке каникулы. Что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем ездить по магазинам, покупать разные вещи, гулять в парке, играть в парке аттракционов. Так, мы все почистили зубы? Так, так я уже почистила зубы, потому что мы же уже как бы и, и, и переоделись, и почистили зубы. О, точно. Сразу, я да. думаю, мало ли, может быть, вчера так в одежде и заснули. Нет, но, папа. Но веди тогда, пошли. Я тут немножечко денег заработал на полочке. Давай возьми одну пачечку и погнали. Так. Отрываться и тусить. Вот и зачем деньги съел? Оу, я не знаю, Крош. Я просто очень люблю деньги. Так. Кто их не любит? Я не знаю. Нету таких людей. Так, куда первый, куда сначала пойдем развлекаться? Сначала нам надо сделать. Э... Сначала нам нужно положить детей э, в их кроватки. Детки с нами не пойдут? Говорю не в кроватке, а в коляски. В колясочке, все в коляски, давай все в коляску. Да, сейчас просто знаете как у меня очень часто бывает, и это совершенно нормально. То что я не могу повернуть экран туда, поэтому сейчас мы заходим в дом. Да, папа? Да, Крош. Давай перезаходим в дом. Но мы сейчас уже выходим из дома и уже идем гулять. Потому что у меня там один ребенок не доставался. Так. Вот. Какой-то он рыжий. Ладно. Не, может быть он этот заболел. А ну проверь. Может доктора вызвать? Не, папа, это такой есть а, это такая цвет кожи, да? А, вырастет, знаешь, какие? Вот такими детьми вырастут. окей, крош, давай погнали уже. Погнали развлекаться, тусить. Сегодня каникулы. А давайте, знаете что? Давай. 7, то есть шесть лет спустя. То есть мы просто детей убираем и делаем уже вот таких больших детей. Давайте. Вот это все за один день? За 10 лет, я сказал. Ну ладно, за давай. 7 лет. А давайте узнаете, как лучше? Ну, интересно твою идею -то увидеть. Просто немножко да, не до конца понял. Ну давай, покажи, Нет, что ты типа имела в виду. Да Типа 7 лет спустя. Дети уже выросли. Ну давай, давай, тогда покажи, как ты это видишь. И коляски уже мы удаляем. Все. И ставим теперь кроватки для, для наших детей, да, пап? Да, Ринка. Если ты не понял, то я говорю, я говорю, что типа 7 лет спустя они выросли. Да я уже понял. Ну покажи, какие они взрослые уже. Ну есть... им как бы 7 лет. Не совсем взрослые, но взрослые. Ну, да, но мы как бы каникулы вроде как. Отдых на каникулах. Вижу, уже совсем другое. Нет! Просто ну. У нас просто вот Мы детей вырастали <связали> Делали их большими Выращивали, я понял Так, ну что, одеваемся? Угу. Так, ты оденешь вот это Потом Давай что-то яркое это... Все хотят ярко выглядеть Особенно в такой это... праздничный день, как каникулы Все, вот это хочу Погнали. Куда первое? Первое. Давайте сейчас пойдем покушаем обязательно. Давайте. Да, ну. Но... А то мы голодные же не пойдем. Ты же сказала, вроде покушали. Нет, мы не покушали. Мы почти губы, я говорила. Ну, ну давай, давай. Так, сейчас мы должны переодеться. Так вот это. Угу. Это мне. Все. Готово. Так, и теперь одеваем, одеваем, все, одели. Так что это за ноутбук на кровати? Это я, это, ну, вот так вот фильм смотрим. Прям в кровати с ноутбуком? Да. Хм, ну я так не смотрю да, фильмы, да, ну ладно. Просто э, мне так и нравится, как он лежит. Ну, ну, ладно, пойдем уже. Я не хочу кушать. Ладно, давайте уже пойдем гулять. Пошли Согласна. Просить. Ага. Ну, пошли, Спас. Если вы уж так хотите. Ну, давайте уже пойдем. Какая первая прогулка? Какая первая станция? Первая прогулка это мы... И, и, и, и даже не знаю куда пойдем. Два, э, у тебя у нас есть три выбора. Э, пап, выбирай парк а аттракционов, парк аттракционов, э, э, э, э, аквапарк или э, или нет, давай аквапарк, аквапарк. Я даже не успела сказать, ну ладно. Окей, аквапарк. Я сама аквапарк хотела. Так, что у нас здесь? Угу. Давай денежки. Это что мы? Банкомат? Да. Сняли последние деньги и давай отрываться. Я думаю, Ай! родители меня поймут сейчас. Все для детей, ничего не жалко, даже последнее. Так. Берем вот этот костюмчик, давайте меня достанем. Давай. И помери. Так, вот и я. Дядя, отойдите. О боже, сколько у нас детей! Да? да, действительно, это много. О, звонки. Э, Так, ладно, э, меряем ласки и купание, да? Вот, как угу. Нравится? Да, прикольно смотрится. Хорошо. Берем. А потом ты нравится? Угу. Я дам потому что я не останусь. Как красиво я в этом не останусь. Ничего не знаю, я в этом не останусь. Я просто очень сильно да. Так, вот. останусь. А я вот. так, э, мир Да. Красивые, достаточно. Угу. Угу. Вот это тоже, очень красиво. Вот он. А вот этот. Красиво. О, вот это вообще красиво. О, сможет. так, вот это очень красиво. Так. Купальник. И водяные пистолеты обязательно возьмем. Обязательно. Все. И... Так, дети, идите сюда. О, кто из нас, друг? Пусть сидите. Убери те Так. Тебе хорошо. Так, хорошо. Так, зачем, э, папа, у меня вопрос, зачем нам один, один купальник для, для трех детей? Пап. Не знаю, пап. Надо мне еще два найти. Да? Нету больше, да. Папа. Угу. Mm -hmm. Смотрите, спортзал, можно потренироваться, да, Крош? Да. Отлично. Так, вот фруктики, можно сок Это. Это такая штука, чтобы. Так. Ну ты понял. Чтобы быть сильным. Ага. Uh -huh. Отлично, так, Отлично. ну начинаем. что, пошли что-то уже ага. тренироваться, да? Да, начинаем тренироваться. Пап, ты знаешь, что здесь самое не видно? Ага. Смотри. Вау! Крампы тоже может поднимать. Круто. Беговая дорожка у него есть. Секретик такой. Но... Ой, боже, смотри, это, это для кого? Пап, uh -huh. это для кого? Это для моих детей, что ли? Uh -huh. да да. Так, берем, даем мы эти маленькие гантельки, там маленькие эти штучки. Папа, а это нормально, то, что я сильнее, сильнее чем Он, я сильнее. Ну ты лучше в тренировании, бывает девочки сильнее мальчиков. Mm. Есть такое в практике. Давай, бицепс сделаешь, да? Угу. Угу. Умничка. Ой. Ну короче, типа пока сюда. Смотри, а он, а он даже такую поднять не может. Что, вообще что ли? А! а Ринка. Упустил, да? Что, это отель убегает от него? Крош! Это Давай, он не, при... не прикалывайся, пусть покачает Битсак, чувак ладно, ладно. Давай. Качается он, Смотрите, он вам через гантели А ты на руки ру Рукой сделай не -не -не, ру На руку наведи А, нет, да? Это вот так ага. Это с такой так работает А, нет Это с такой так работает не поняла. Малышка-силачка, да? Малышка-силачка. Ладно, покачались, что там дальше. Может, мячик поиграем? В смысле, моя дочь? Это все... Сум... Подожди. Ой, мячик упал. В смысле? Моя дочь что, качает гонтарь Да, ром? твоя дочь качок. Три, сорок килограмм. Ребята, вы занимаетесь в спортзале и... Это в какие, какие кружки, то есть какие секции вы ходите спортивные напишите в комментарии, нам очень это интересно и важно да. так. так, продолжаем наш поиск угу. аттракционов да, конечно, дальше аттракционов Ах, вот этих водных этих улбан угу. папа, иди туда папа, иди туда Угу, банька, да Вот, смотри, что с тобой Смотри, <свист> что с тобой Посмотри, что с тобой Угу, Спотел так? Да, ты так вспотел Эй, э, зачем охуешься, Николай? Не знаю, это... А, это огонь для того, чтобы было жарко, поддерживать жаркую температуру. Все. Отлично. Дальше что? Попить воды. Пьем водички. Я не поняла, а мне. М -м -м. Попили пустую бутылку. Угу. Смотрите, здесь холодная вода. Давай включай. <свеч> Смотри. туда полез да ты зачем туда полез папа ой зачем да я не знаю мне по кайфу не сиди там Пошли. А, в смысле в смысле меня забыли что что ну если да меня забыли? Наконец-то. На... Наконец-то. Крош, а кто этот лысенький парень? Я, я, это не ты точно. Так, он что-то качаться начал? У него очки улетели. Мы позанимались, в принципе. Можно перекусить по бананчику, да? Пусть бананов на всех, только на детей хватит. Пусть детки кушают витаминчики. А папа? Ну, папочка может и э, водичек попить. На. Кира, э, то есть не Кира, а Анаси... А папа на... может что-то ананасика Папа, на... Э, э, знаешь, что с тобой дочка поделилась? Ой, какая хорошенькая дочка. Вся надежда на дочку. Просто а по -пош вами... пошли дальше. Она, э, ваша дочка с вами 100% поделится. А Не то поделится. она и дочка? Да, как вы. Пошли дальше. А вы делитесь со своими родителями, с папочкой, с мамочкой? Я да. Ребят, надо делиться, родители это самое главное, И семья это самое важное. Друзья это все время, сегодня ты... С я дружишь, завтра с Петей, послезавтра с Катей. Ну, там поменялись интересы, друзья поменялись, и все. А родители, они всегда. <звук> так что дружите и уважайте своих родителей. <звук> Рож, что у нас дальше? А, ой, а, а, а, а, а, а, а, а, <кх> Просто... Так, давай, давай покупать. Сегодня такой жаркий день, я хочу покупаться, Крош Это, это минутка моего пения. Спасибо. это Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Это просто как цветочки. Они... Нет, это не цветочки, какая-то подвох, да? Да, какая-то подвох. Ладно. Что? Короче, нам не, науча... не, нам не получается это найти, поэтому кто знает? Да, пап, При одеться. Дети, кто из вас хочет купаться? Я! Хорошо, купайся. Иди купаться. Потом я иду купаться. Все, готово? Сейчас. Подожди, а мужик не должен так выглядеть. Я знаю. Это блинная... Отдень мне нормальный костюм, крош. А. Все, вот это полу. Про... Я ищу платки, папа. Давай. Всё, на Он, короче, все мы переоделись. Угу. И теперь идем купаться. Дети вот эти не хотят купаться, поэтому они будут песлиться с животными. Угу. Иди там... А мы пошли купаться. Так, давайте все вместе. Раз, два... Угу. еще разочек вау как а, прикольно смотри, а смотри она до сих пор махает Ха -ха. как классно давай мячик поиграем этот давай. давай и раз и два и три а кто это собачка какая то кто собаку тут потерял в бассейне папа, папа это здесь там живое окей Давай заканчивать первую серию да. на каникулах. А с вами был Крошик Дэйгейм, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока и не пропускайте наши новые и свежие видосики, как булочки.